Я воспринимаю дереализацию как что-то ненормальное. Вот у меня был случай, где у дяди Васи на фоне стресса возникла шизофрения. То есть у вас там кружится, голова, сердце стучит. И вы хотите принимать антидепрессанты, чтобы купировать эти симптомы. Смотрите в побочных действиях антидепрессантов головокружение, сердцебиение, скачки давления. Как же так? Можно ли от дереализации сойти с ума? На связи Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. И в этом видео мы с вами поговорим про несколько важных моментов. Что такое дереализация и почему она возникает? Как связана дереализация и невроз? Можно ли сойти с ума от дереализации? И как насовсем от нее избавиться? Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать ответы на эти вопросы. А также в конце этого видео я отвечу на ваши комментарии, которые вы оставляли в предыдущем видео по этой теме. Что такое дереализация и почему она возникает? Нужно знать, что невроз создает множество симптомов. И все эти симптомы это симптомы тревоги. И дереализация не исключение. Это такой же симптом тревоги, как и все любые остальные. И что бы вам ни говорили, что бы вы ни читали, что дереализация это симптом шизофрении и симптом психического расстройства это все полная ерунда. Это совершенно нормальный, естественный симптом, который возникает на самом деле у любого человека при выбросе адреналина. Возьмите людей, которые столкнулись с какими-то серьезными стрессовыми потрясениями в своей жизни. Они вам все расскажут, что у них было ощущение, что я как будто не в, своем, не в своей жизни нахожусь, что мир как будто мне кажется нереальным, все как будто неестественное. Они все это описывали множество раз. Почему? Потому что когда происходит выброс адреналина, это таким образом отражается на вашем мировосприятии. Представьте, что вы одели фиолетовые очки, и тогда весь мир вам будет казаться фиолетовым. Здесь примерно то же самое. Когда у вас возникает сильный выброс адреналина, это приводит к искажению вашего восприятия мира. И это совершенно нормально, потому что это все приводит к изменениям в вашем организме, в том числе и влияет на вашу способность фокусировки зрения. Многие люди говорят, что когда у них возникает тревога, им очень сложно сфокусироваться на чем-то. То есть ваш организм так реагирует. И это совершенно естественно. Поэтому вы должны четко для себя уяснить, что дереализация равно симптом невроза, и дереализация равно симптом тревоги. Поэтому в этом ничего нет плохого. Как связана дереализация и невроз? Это самый важный для вас вопрос, потому что вы сейчас поймете, Почему именно у вас возникла такая дереализация, а не какое-нибудь головокружение с сердцебиением, как у других людей при неврозе? Дело здесь в двух ключевых моментах. И первый из них – это ваша сосредоточенность на ощущениях. То есть, смотрите, если я сейчас сосредоточу свое внимание на ощущениях в подушечке пальца, я почувствую там пульсацию. Вы тоже можете это сделать и легко в этом убедиться. Но у меня отсюда вопрос. Откуда взялась пульсация в пальце? Ведь раньше вы ее не чувствовали. Многие скажут, ну я подумал о ней, и вот она появилась. Что за бред? Она уже была там. Вы просто сосредоточившись на этих ощущениях, смогли гораздо лучше почувствовать. То же самое из с дереализацией. Она может возникать абсолютно у любого человека в разных ситуациях, но просто он на нее внимания не обращает. А вы сосредотачиваетесь, прислушиваетесь и таким образом усиливаете в своей голове силу этих ощущений. То есть у вас может быть та же самая дереализация, которая возникает у любого другого человека или у другого тревожного человека на фоне его невроза, но при этом вы, сосредотачиваясь на ней, усиливаете многократно эти ощущения. И это ваш первый пункт, почему она у вас возникает. Второй пункт, самый интересный. Дело в том, что сама дереализация воспринимается вами как признак того, что у вас что-то не в порядке с психикой. Дело в том, что у нас есть всего три направления невроза, которые можно очень четко а, идентифицировать. Первое направление – это страх за свое здоровье, то есть страх смерти. Это ипохондрия, когда человек боится, что у него со здоровьем что-то не так. Второе направление – это страх за свою психику. Страх, что человек заболеет шизофренией, что он ненормальный или может стать ненормальным. И третье направление – это страх за отвержение общества, страх того, что люди меня отвергнут, будут плохо относиться и так далее. Так вот, в вашем случае невроза, если у вас симптом дереализации, это связано с тем, что вы боитесь за свою психику и считаете либо, что вы не ненормальный либо что вы можете стать ненормальным ввиду каких-то обстоятельств а может быть вы боитесь что сам невроз приведет вас к сумасшествию именно поэтому у вас возникает такой симптом как дереализация потому что страх провоцирует симптомы дальше вы сосредотачиваетесь на этих симптомах после того как воспринимаете симптомы как ненормальные они усиливаются и вы попадаете в замкнутый круг я воспринимаю дереализацию как что-то ненормальное. От этого растет мой страх, который усиливает дереализацию. И я еще больше воспринимаю ее как ненормальную. Именно поэтому такие состояния в итоге приводят людей к паническим атакам. Потому что в момент, когда у человека возникает сильный приступ паники, он может бояться не только за здоровье, что упадет в обморок или что случится что-то с сердцем. Он может бояться за то, что прямо сейчас он потеряет над собой контроль и прямо сейчас сойдет с ума. Если у вас такое есть то очень высока вероятность, что у вас будет возникать такой симптом, как дереализация. Можно ли сойти с ума от дереализации? Этот вопрос, наверное, волнует каждого невротика, и вы уже знаете почему. Потому что вы воспринимаете симптом дереализации как признак ненормальности. Но на самом деле дереализация – это всего лишь симптом тревоги. А тревога это ваша эмоциональная проблема. Когда же мы говорим о том, что человек сумасшедший. Это проблема его психики. Эмоциональная проблема и проблема психики. Это совершенно разные области, которые с собой вообще никак не взаимодействуют. Конечно, у людей с психическими расстройствами могут быть эмоциональные проблемы. Но у эмоциональных проблем нет проблем с психическими расстройствами. То есть, если у человека есть эмоциональные проблемы... Это никак не может привести его к психическим расстройствам. Но многие из вас сейчас, наверное, напишут в комментариях. Вот у меня был случай, где у дяди Васи на фоне стресса возникла шизофрения или случилось какое-нибудь биполярное расстройство или приступ эпилепсии. Да, друзья, стресс способен усугублять психические расстройства, которые есть у человека. Но если у вас нет психических расстройств, то никакие эмоциональные проблемы их не создадут. Вот о чем мы сейчас с вами говорим. Поэтому, в первую очередь, вы должны понять, что дереализация – совершенно нормальный симптом невроза и тревоги. От него вы не сойдете с ума, и это ваша эмоциональная проблема. Но тут же я хочу вас огорчить. Я сейчас вам сказал вещи, которые вас воодушевили. Безусловно, многие из вас напишут классное видео, я успокоился. Это не поможет вам брать свои переживания за свою психику. Дереализация – это всего лишь... Один из симптомов, который вас, вас, вами воспринимается как признак вашей ненормальности. Но не забывайте, у вас есть различные навязчивые мысли, которые вы также воспринимаете как ненормальные. У вас есть страх навредить себе, навредить близким людям. И это тоже ваши тревожные события. И таких событий у вас много. Представляете, если человек переживает, что он навредит кому-то себе или кому-то из близких. И он получается, во-первых, за это переживает, а во-вторых, уже начинает переживать за то, что он за это переживает. читая, что то, что он об этом думает, это признак того, что у него какая-нибудь шизофрения. И как он может с этим потом нормально жить? И вот таким образом вы накапливаете, накапливаете, накапливаете доказательства того, что с вашей психикой что-то не так. Но на самом деле что-то не так с вашим восприятием. Именно такие выводы вы делаете, что с вашей психикой что-то не так. А на самом деле с ней совершенно все в порядке. Просто вы на основе того, что не понимаете, почему происходят те или иные вещи, делаете вывод, что с вашей психикой что-то не так, начинаете бояться за нее, а вследствие этого у вас возникает дереализация. Итак, как совсем избавиться от дереализации? Если мы говорим о том, что дереализация является признаком того, что у вас есть эмоциональные проблемы с тревогой, то мы говорим о том, что если вы уберете свою тревожность, автоматически пройдет и Здесь есть некая такая э, связь. У вас есть большое количество тревожных ситуаций, связанных со страхом за свою психику. Эти тревожные ситуации создают тревогу, которая создает симптом дереализации. Ваши переживания за психику усиливают эту дереализацию за счет сосредоточения и воспринимания этой, этой дереализации как признака чего-то ненормального. И получается такой замкнутый круг. Тревога провоцирует дереализацию, много тревожных ситуаций, дереализация усиливается, еще больше из-за этого тревожных ситуаций, дереализация усиливается. А на фоне всего этого у вас могут быть проблемы с самочувствием, сон, аппетит, утомляемость. Это все приводит к усилению симптоматики. Что же делать? Нужно менять восприятие ко всем тревожным ситуациям. Для вас это очень простое решение, и оно будет звучать так: вам нужно понять совокупные причины всего того, что происходит в вашей жизни, что на сегодняшний день вы воспринимаете как что-то ненормальное. Например, смотрите, я забыл ключи дома. Это ненормально. Все, это автоматически ваше событие, которое нужно понять, по каким в сумме причинам я забыл ключи дома. У меня возникла мысль, а вдруг э, я не избавлюсь от дереализации? Опять воспринимаю эту мысль как что-то ненормальное. Тоже нужно найти совокупные причины, почему такая мысль возникла. И получается, что любое событие в вашей жизни, которое вы на сегодняшний день воспринимаете как ненормальное, вам нужно понять, по каким причинам это событие случилось, тогда вы начнете воспринимать его естественно, и тогда у вас перестанут появляться подтверждения, того, что с вашей психикой что-то не так. И автоматически вы снизите свою тревожность, у вас уменьшится дереализация, а из-за того, что вы меньше будете считать, что с вашей психикой что-то не так, вы перестанете так категорично воспринимать сам симптом дереализации, и все в итоге у вас пройдет. Давайте я теперь отвечу на вопросы, которые вы писали в комментариях под видео, по этой тематике. Итак, здравствуйте, Павел. Может ли под год сохраняться дереализация при том, что тревожности практически нет, если только на эту самую дереализацию и от того, что плохое в голове? возникает различные панические состояния. Как вообще понять, дереализация ли это? Я воспринимаю окружающих как во сне. Не могу как будто прочувствовать. То, что вижу, словно мое сознание, как в куполе показано ли мне сделать мрт сосудов головы шеи живу практически в забытом богом уголке Итак, в первую очередь видите какое здесь большое противоречие человек пишет о том что у него тревожности практически нет но при этом говорит что есть тревожность за реализацию и э, что плохо в голове и что возникают различные панические состояния то есть на самом деле он только что говорит у меня тревожности вроде бы как нет но при этом я боюсь дереализации, у меня панические состояния. То есть получается, тревожность все-таки есть. И именно это и держит саму дереализацию. И э, если мы говорим о дереализации, о том, как, бы, как понять, является ли это дереализацией, то это будет сделать э, крайне сложно на 100%. Потому что каждый для себя эти состояния интерпретирует по-своему. То есть, грубо говоря, вот у меня дереализация может проходить таким образом, что я, допустим, мне кажется, что как будто мир нереален, что предметы нереальны. У кого-то может казаться, что у него какая-то дымка появляется, что мир какой-то не такой, как он привык воспринимать. Или что он воспринимает предметы по-другому. Или что у него мир становится как будто более, более серым. Получается, что у каждого своя интерпретация и могут быть свои нюансы. Той же самой дереализации. Поэтому наверняка знает, что это именно она нельзя. То есть это можно проверить только одним способом. Убрать тревожность и посмотреть, какие симптомы в итоге останутся. Дальше. Показано ли сделать МРТ сосудов головы? Конечно, вы можете это сделать, потому что вам нужно в первую очередь понимать, что любые эмоциональные проблемы, они являются отдельными проблемами в случае, если у вас нету патологий, объясняющих ваше состояние. Мы же говорим о том, что, например, симптомы страха могут быть такие, как головокружение, сердцебиение. Но ведь вы понимаете, что у человека головокружение может возникнуть в тысячах ситуаций, и только в каких-то из них это будет связано с тревогой. Поэтому если у вас есть симптомы, которые похожи на симптомы тревоги, но вы не уверены до конца – Конечно, сходите со своими жалобами к врачу, он назначит нужные вам обследования, которые вы пройдете. И если они не находят патологию, которая объясняет ваши симптомы, тогда можно с 99% уверенностью говорить о том, что это эмоциональные проблемы. Поэтому совет такой. Работайте над снижением тревожности, потому что даже мелкие беспокойства в большом количестве формируют достаточно высокую тревожность. Нам не обязательно иметь сильные тревоги, нам достаточно иметь ежедневное беспокойство, которое создают тревожный фон. И именно этот тревожный фон создает дереализацию. И плюс ваше восприятие самой дереализации как отдельное событие. А также сделайте МРТ головы, чтобы вы были спокойны с точки зрения вашего здоровья. Потому что даже если у вас есть какие-то проблемы, вам врачи скажут, что они не могут создавать такие симптомы, которые вы чувствуете. И тогда вы можете спокойно начать работать с своей эмоциональной сферой. Следующий вопрос. Здравствуйте, Павел. У меня такой вопрос. Могут ли антидепрессанты вызвать дереализацию как побочное действие? Здесь нужно очень правильно относиться к приемам антидепрессантов если вы их принимаете то вы должны посмотреть о противопоказаниях и побочных действиях которые они дают и самое интересное что вы там найдете что в большинстве случаев антидепрессанты дают те же самые побочные эффекты от которых вроде бы как бы должны вас спасать то есть у вас там кружится голова сердце стучит и вы хотите принимать антидепрессанты чтобы купировать эти симптомы смотрите в побочных действиях антидепрессантов головокружение сердцебиение скачки давления как же так? Дело в том, что они работают над блокадой вашего выброса адреналина. То есть, когда на эмоциональном уровне страх возник, после того, как мозг направил сигнал над на выброс адреналина, антидепрессанты пытаются это скорректировать, чтобы вы симптомы эти не чувствовали. Но поэтому столько и антидепрессантов, что у каждого они дают свой эффект. Для кого-то они могут усилить те симптомы, которых вы боитесь, и ослабить те симптомы, на которые вам все равно. Поэтому, когда вы принимаете антидепрессанты, одни антидепрессанты могут убрать те симптомы, за которые вы переживаете, и ваше самочувствие станет лучше. А могут их, наоборот, усилить, потому что на самом деле убирают другие симптомы, на которые вам все равно вы даже этого не почувствуете. Поэтому, если у вас на фоне приема антидепрессантов возникли такие проблемы, как дереализация, это совершенно нормально, потому что такие есть побочные эффекты. Потому что антидепрессанты нужно подбирать. Если они вам не подходят, сменяйте их до тех пор, пока не найдете тот, который именно ваши симптомы убирает. И тогда вы будете чувствовать себя намного лучше. Итак, следующий вопрос. Почему меняются симптомы? Долгое время была дереализация, но давление сердца как-то не беспокоило. Теперь вроде бы как-то не стало дереализации. Стало теперь сердце колошматить, жжение в груди, давление скачет туды сюда, Боли в голове, нехватка воздуха. Почему так происходит? Вроде бы избавляешься от одного, появляется другое. Представьте себе колоду карт. Вот вы убираете верхнюю карту. Что дальше? Следующая. Убираете ее, что дальше? Следующая. И так до тех пор, пока вы всю колоду не уберете. Вот здесь то же самое. Это называется смена актуальности. Представьте, что мой самый главный страх – это страх за свою психику. Я боюсь за психику, боюсь, что я сумасшедший, у меня дереализация, у меня панические атаки. Потом я начинаю правильно воспринимать все эти ситуации, и я успокаиваюсь, за психику я не беспокоюсь. Но если у меня был страх за свое здоровье, то он был просто меньше, чем страх за свою психику. И получается, что он сменяет страх за психику, потому что теперь он становится актуальным. Да, мой уровень тревожности становится ниже, но я переключаюсь таким образом на другое направление. Когда мы с вами говорили о направлениях, в которых возникает невроз, мы говорили о трех направлениях. Это за свое здоровье, за психику и за отношения окружающих. И эти направления можно легко выделить. Очень часто люди обращаются с проблемами. И отдельно это называется навязчивые мысли, ОКР, допустим, ипохондрия, социофобия. И вроде бы все гладко и четко. Но на самом деле есть такое понятие, как смешанные тревожные расстройства. Но чаще всего они все смешаны, просто в той или иной степени. Представьте себе, что на 70% человек боится за психику. На 20% за здоровье, на 10% за мнение окружающих. Или такая ситуация, на 60% за психику, на 40% за здоровье и 0% за окружающих. Вообще ему наплевать, что подумают люди. И получается, что как только он избавляется от страха за психику, у него остается страх за свое здоровье. И получается, что когда вы... Сначала переживайте за свою психику, у вас дереализация, дрожжи различные, напряжение, слабости в теле. А когда вы беспокоитесь за здоровье, у вас уже головокружение, сердцебиение, скачки давления. Почему? Потому что вы начинаете обращать внимание именно на эти симптомы. Если я боюсь за здоровье, я буду обращать внимание на те симптомы, которые связаны с моим здоровьем. Дереализация с физическим здоровьем не особо связана. А вот сердцебиение с головокружением связано напрямую. Поэтому при снижении тревожности вы переходите от одних тревожных событий к другим. От одних направлений переживаний к другим. Но вы должны понимать, что эта колода карт все равно конечна. Когда-нибудь вы снимете последнюю карту, и никаких карт больше не останется. Поэтому просто продолжайте работать над собой в том же духе. На этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Пишите свои вопросы в комментариях. Я обязательно на них отвечу в своих следующих видео. Всем пока.